Ой же, ой моя гитара, говори не говори, я с тобою переклинаю все о том же, о любви. Не постиг тебя нисколько, но люблю, как будто ты бесконечный мой источник ласки, нежности, меч. оторвешь, хоть и не знаешь, недоступно близко к ней не подойдешь. И напрасно все доступно, ты приятель, не робей Мы от страха убираем, в нем источник жутких дней. И как много мы теряем, ведь не учат нас любить, кто нам во время подскажет, от любви не ухает. За счастье нам бороться суждено, побеждает кто уверен, здесь бессмертие мое, ведь любовь как тебе подруги, два венца, загружат или загружат нас по жизни без конца, да и счастье к нам прибудет, лишь когда любовь придет. Бесконечно за собою позовет Позже, пой моя гитара, говори мне, говори Я с тобою переклинаюсь, а то уже о любви Не постиг тебя нисколько, но люблю, как будто ты Бесконечный мой источник ласки, нежности, мечты, хоть и юности бывала. Любишь, класс театр, вешь, хоть не знаешь, недоступно близко, к ней не подойдешь. Ненабросно все доступно, ты прикиль не раби, Мы от страха убираем, днем источник жуки.